Все готовы? Это будут незабываемые каникулы. Ничего себе! Какой огромный дом! Джерми был прав. Гляньте-ка, что я нашла. Ну нет, я в этом не участвую. Что вот здесь? Ж-Е-Р-Т-В-А. -E Жертва? Знаете, это уже не смешно. Вы не видели Тоби? Я не могу его найти. Здесь происходит что-то странное. Неужели вы этого не замечаете? Нет! Он найдет нас и заставит сыграть свою дебильную игру! Не бойся. Я не сделаю тебе больно.